Это ваш красивый дом. Мы позаботились о вас и благоустроили придомовую территорию и ваши подъезды, а также установили тихий и красивый лифт. Но, к сожалению, недобросовестные жильцы, квартиранты и мастера не ценят ваш дом. Мы знаем, что вы не хотели бы жить в таком доме. Оговорите с мастерами и квартирантами бережное отношение к вашему дому. Обратитесь к дому управляющему, и он проследит за тем, чтобы сохранить ваше имущество, а также окажет помощь и в других вопросах. Цените свой дом, и ваша квартира всегда будет в цене.